Всем привет на моем канале, сегодня буду декорировать торт рисовой бумагой, а именно рисовые паруса, это уже давным-давно всем известно и многие уже украшали данным способом торт, ну вот у меня как-то еще руки не доходили, день рождения у моей крестницы, она же моя племянница, именно 14 февраля, то есть она родилась на день всех влюбленных, ну и значит думала гадала и все-таки решила что-то использовать такое оригинальное для декора, это рисовая бумага, которая продается в любых магазинах, где есть наборы для суши, даже может быть и в кондитерских магазинах продают, Ну, в принципе долго рассказывать я об этом не буду, она бывает разная, вот такая тоненькая, она довольно хрупкая. А у меня на канале уже есть видео, где я жарила рисовую бумагу, делала цветок рисовый, очень красивый получается эффектно, ссылочка у вас сейчас появится на экране и будет под видео в описании. Я возьму несколько листочков. Я не знаю, сколько мне понадобится листочков, но я буду окрашивать три разных цвета. Значит, я хочу еще, чтобы они были разного размера, поэтому некоторые листочки я просто вот так напополам сломаю, ну можно разрезать. Я возьму поднос. Здесь у меня уже холодная кипяченая вода, налитая, ну совсем чуть-чуть. Силиконовые коврики, куда я буду выкладывать рисовую бумагу. Шпажки и краситель. Краситель я буду использовать водорастворимый гелевый, розовый кредо и белый диоксид цитана. Беру круглый лист рисовой бумаги, опускаю его с двух сторон, обмакиваю. И жду, пока он немножко размякнет. Но не сильно долго. Так, все достаю, жду, пока вода лишняя стечет. Сейчас очень быстро размягчится, и будет такой, как тряпочка. Подготавливаю силиконовый коврик. Начинает уже прилипать. То есть, соответственно, липнуть к рукам и к коврику. Выкладываю на коврик и формирую складочки. Все что угодно, что хотите. Заламывается Все. И вот здесь вот в самом низу я хочу закрепить шпажку. так просто закручиваем и оставляю в таком положении и сделаю на этот же силиконовый коврик половинки, такие же прозрачные окрашиваю воду диоксидом титана И теперь подкрашиваю немножко в розовый. Все, оставляю сушиться до полного высыхания, то есть он должно полностью застыть, высохнуть, стать твердым. Муж мне Нарезала такие специальные подносы. Поэтому мне очень удобно. Я наверху убираю, чтобы мне не мешало. Потому что резать коврик силиконовый мне жалко. А так оно не поместится в духовку. Дальше вот немножко все-таки волну придам. Небольшую салфеточки подложу. Тортик у меня уже отстоялся в холодильнике. Поэтому достаю его из формы. Моя любимейшая начинка, это простой медовик со сгущенкой, вареной нашей белорусской. Беру подложку, она у меня двухсторонняя, и я на белый фон установлю и переворачиваю. У меня верх получается идеально ровный. Убираю тортик в холодильник и приготовлю крем. У меня будет ганаш на масле на белом шоколаде. Тортик у меня уже отстоялся и в холодильнике. Я покрыла черновым слоем ганаш на белом шоколаде с маслом. И сейчас окончательно выравниваю. Верхушечка немножко застыла, поэтому я этот бортик срезаю с помощью ножа. Тортик я выровняла. И теперь приступлю к декору. Рисовые паруса у меня хорошо застыли. Они абсолютно сухие. Единственное, что вчера, получается, я делала вечером, где-то в 6 часов. и Буквально через 4 часа их, они уже практически отстали от силиконового коврика. Я их просто перевернула и они уже у меня досушивались, как бы изнаночной стороны. Вот такая прозрачная. немножко белая и розовая. С помощью кондурина плотное золото разбавленного. Я прорисую вот эти детальки, такие изгибы, слегка. На торт я добавлю еще брызг. Определяю, где у меня будет лицевая сторона, в данном случае здесь. И устанавливаю декор. Приклеивать я буду на ганаш на этот же крем. Вот такой тортик получился в итоге декор довольно простой смотрится очень даже оригинально кому идея видео понравилось было полезно ставьте лайки пишите комментарии всего вам самого доброго будьте здоровы всем пока пока!